Доброго временуток друзья, с вами как всегда Арталаски и сегодня я покажу как создаются декали для игр. И сегодня мы создадим несколько дыр от пуль, которые будем использовать в виде объемных декалей. Заходим во вкладку геометрии, отключаем параметр Smooth Modify и нажимаем Ctrl D несколько раз, пока у нас не станет здесь 1 миллион. А я рекомендую вам сразу разделить вот эту нашу планку и вам нельзя чтобы границы одной декали выходили на другую. Иначе это будет просто беспощадно обрезано в самом движке И ничего хорошего из этого не выйдет Обычной стандартной кистью И небольшим диаметром Создаем вот такие вот неровности Кстати, если хочешь больше развиваться в создании окружения для игр, то обрати внимание на буткем от ArtCraft, где за 8 недель ты научишься текстурить элементы окружения, отработаешь пайплайны для разных типов объектов, грамотно оптимизируешь ассеты по поликаунту и разберешь принципы создания элементов конструктора для наполнения сцены в движке. По итогу сделаешь локацию Unreal Engine с выставленным освещением, эффектами, рендершотами и пролетом камеры. Этот курс не для новичков. Здесь не будут учить Азам и кнопкам, зато научит пайплайнам ведущих мировых студий. В курсе нет привязки к софту, можно работать в Blender, Maya или 3D Max. Тебя научат методикам, которые ты сможешь применять в любом удобном для тебя софте. Преподаватель курса Александр Шиповалов, за 10 лет успевший побывать арт-директором в Outscape и арт-лидом в Pixel Lab. создал локации для Hitman 2, High Poly для Overkill The Walking Dead и танки для World of Tanks. Второй преподаватель Антон Леонов, успевший по модели для Call of Duty Black Ops 4, Control, War Thunder и другие. Лучших студентов могут посоветовать партнерские студии или позвать к себе в команду. Все подробности по ссылочке в описании. Возьмем кисть Damn Standard И это у нас будут следы от ножа По краешку уже можно добавить немного такого объема Как будто там что-то вздулось Теперь кистью Trimdynamic Мы делаем эти края более плоскими Отличненько, теперь когда у нас готов этот макет, нам достаточно просто экспортировать его в хайпольку Сделать это можно через экспорт И сохраняем в формате OBG А далее добавляем еще одну плашечку В принципе неважно, сколько здесь сейчас полигонов, она нам нужна чисто для того, чтобы просто запечь текстурку Поэтому мы ее экспортируем как лоупольку Теперь переходим в Substance Painter Создаем новый файл Загружаем сюда нашу лол-польку. Кстати, если вдруг любви карты бы не было, можно было бы просто оставить здесь галочку AutoNWAP и, собственно, сам бы ее развернул. Отлично, плашечка у нас тут есть. Нажимаем Bake Maps. И загружаем сюда польку а Пока что отключаю все, кроме нормала, чтобы посмотреть, как у оно сейчас запечется. Я специально поставил маленькое разрешение запекания, чтобы было а, намного быстрее. Как видите, здесь у нас немножко не хватило глубины а в самой зебре здесь намного глубже а так как у нас отверстие уходит вглубь, то нам нужна дистанция вовнутрь плоская планка, но у нас объемные декали а теперь ставим галочки на всем разрешение ставим 1024 больше в принципе смысла ставить нету иначе у вас дыра от фульбы будут детализирования чем сама стена и запекаем так как я больше ориентировался на бетон я сразу поставлю здесь материал бетона накидываем сюда немножко грязи кстати давайте поставим все таки разрешение на 2000 отредактировать значение можно нажав на вот эту вот масочку и конкретно на сам генератор маски а далее создаем слой заливки отключаем все каналы кроме цвета этот цвет поставлю какой-нибудь такой темный и переходим в смарт маски, Occlusion Strong чтобы у нас все темные части были как раз залиты каким-нибудь цветом создаем еще один слой также отключаем все кроме цвета и выбираем Edge Strong Scratch теперь у нас края стали более светлыми но сейчас это слишком светлые давайте их немножечко подуменьшим и вот так вот с помощью слоев заливки и умных масок мы можем довольно быстренько покрасить наши декали. А сейчас, кстати, с этой маской будет лучше поставить обычный режим и уменьшить параметр хейт. Не сильно. Примерно вот так. Теперь эти трещины объемные и теперь такой момент, здесь как раз трещины заходят на территорию других декалей и это лучше бы сразу подредактировать либо изменить параметры маски, чтобы они были поменьше а либо сделать такую хитрость, создать еще одну папку засунуть эту папку в папку и на этой верхней папке сделать маску и теперь просто стереть вот эти лишние трещины которые заходят на чужую территорию ну и вообще таким образом можно а, стереть лишние детали и оставить только нужное а, все теперь можно экспортировать весь этот лист нажимаем ctrl shift E а изначально здесь preset PBR metallic roughness и в принципе его будет достаточно вот тут вот небольшой косяк есть но его можно закрасить просто обычной кисточкой а теперь нам нужно создать альфу и чтобы ее было видно прямо здесь заходим в параметр шейдинга и выбираем здесь шейдер, который поддерживает прозрачность теперь в каналах добавляем параметр opacity создаем fill layer и у нас здесь добавился канал opacity отключаем все кроме него теперь здесь в библиотеке переходим во вкладку проект Нажимаем правой кнопкой мыши на карте Curvature и нажимаем эксперт ресурс. Выбираем папку, сохраняем и осталось подредактировать это в фотошопе. Перетаскиваем в фотошоп нашу Curvature карту которую мы экспортировали, а я на всякий случай сделаю дубликат и теперь нам нужно воспользоваться волшебной палочкой. Допуск ставлю один, сглаживание включено, смежные пиксели включены. Тык и у нас как раз выделяются граница. создаем маску инвертируем с помощью ctrl i я нажимаю ctrl u и яркость выкручиваю на максимум чтобы это просто были вот такие белые островки теперь открываем основную нашу карту текстуры копируем туда альфу Выбираем волшебную палочку и нажимаем на черный цвет. Это слой нам больше не понадобится, а на этом отключаем замочек и нажимаем Delete. Все, фон мы здесь удалили и просто сохраняем ее на саму себя. Теперь нам нужно наделать самих плашек и вы можете сделать это в любом удобном для вас 3D редакторе, хоть в том же Unity с использованием пробилдера. Вот. Я просто сделаю это в 3D макси. любую из этих карт, в принципе, альфа вполне подойдет на ней хорошо видны границы и теперь создаем желательно квадратные плашечки которые будут закрывать всю вот эту область то есть нам нужен просто вот такой один полигон а в движке он все равно будет реангулирован поэтому можете сделать это сами а можете не делать теперь нам нужен модификатор unwrap UI. найти его можно как раз вот в этом стеке снова возвращаемся к редактору материалов создадим здесь простой материал пусть это будет обычная пбр, как бы сейчас это даже не суть важно можно перетащить также альфу теперь в самом unwrape открываем редактор и у меня здесь появилась вот эта карта если не появилась нажимайте reset texture list и он тогда должен появиться теперь мне надо просто уменьшить удерживая консоль, желательно чтобы не разъезжалось по масштабу так чтобы она закрывала всю область, но при этом не была слишком большой и то же самое теперь нужно проделать со всеми остальными плашками. Можно ее просто даже продублировать, удерживая Shift, перетаскиваем и просто сохраняем как копию. Здесь нам уже надо изменить геометрию, поэтому возвращаемся сюда на Editable Poly. Если нужна прозрачность, просто включить ее здесь. c По сути, эта плашка нам больше вообще не понадобится и на каждый из них теперь настраиваем наш э, unwrap просто двигаем его сюда а вот здесь нам уже лучше немножечко переразвернуть просто нажимаем flatten mapping и у нас уже сделал э, нормальный размер без искажений и теперь его спокойно уменьшаем и подгоняем наконец выделяем все наши плашки конвертируем их в editable поле и если мы сейчас на всех выделенных откроем идентификатор Unwrap, то увидим, что каждый из этих плашек на своих местах, все нормально, и все они привязаны к одной текстуре. Теперь в каждую из плашек поместим в середину сцены, и, грубо говоря, в начало координат, просто правой кнопкой мыши нажимаем по вот этим стрелочкам. Так, здесь обратите внимание, что пивот не посередине, в отличие от вот этих. И для начала давайте это исправим. Вот так. Это можно теперь вообще удалить. А плашки экспортируем как Export Selected. Ну что ж, настало время Unity. Наконец закидываем все это дело в Unity и закидываем сюда не ту лопольку, которую делали изначально, а ту, которую мы сохраняли уже с 3D Max получились немного большого размера, но это в принципе сейчас можно исправить распаковываем префаб вытаскиваем все плейны давайте их сделаем немного поменьше создаем материал для зикали обычно выбирают какой-нибудь простой шейдер но объемную я пока что оставлю в обычном стандартном шейдере в обычном стандартном материале давайте сразу их перетащим на все наши плашки металлик можно было в принципе не сохранять просто черный цвет то есть полное отсутствие металлика поэтому мы здесь чтобы не нагружать ни систему ни сцену просто оставим здесь на нуле и то же самое касается ровнуса можно просто сделать его почти максимально шероховатым добавляем обязательно normal map и смотрим как все работает а, наконец, рендеринг вонг с опак выбираем на либо cutout, либо transparent. В юнити уже все это дело обновилось, и мы можем спокойно это использовать в качестве декалей, дыр пуль. Ну а на этом у меня все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами как всегда был Арталаски, пока!